Глубоко вдохните в себя, сядьте, пожалуйста, ровно, закройте глаза и привыкните к этому состоянию, тишины и спокойствия. Еще раз. Глубоко вдохните себя. И выдохнув, представьте бескрайнейший океан голубо-белого цвета. Вы стоите на берегу этого океана. На вас одеты одежды ваших мыслей. И какие мысли сейчас вам идут в голову? Такие мысли вы просто снимаете, как некие костюмы или одежды себя. Я не буду вам ничего говорить. Каждый снимает свои тяжелые одежды во вседневности. Итак, работаем. Мы снимаем и ложим эти одежды, эти платья и костюмы, кладем их здесь на берегу, оставляя все негативные мысли на этом берегу, на котором возникнут помощники и уберут ваш негатив трансформируя его просто в нейтральную энергию. Теперь налегке войдите в это бескрайнейшее пространство света, тепла, голубизны и, растворившись в этом пространстве, придите на нашу встречу в нашу энергетическую комнату встречи. Глубоко вдохните в себя и, выдохнув, откройте глаза. Вам понравился этот легкий вход? Я надеюсь, вам понравился. Сегодняшняя наша тема э, посвящена теме любви, теме любви к себе. Ее подсказала э, одна участница нашей страницы. Я считаю, тема очень важная и важная. Э, Тема актуальная, скажем так, и она важна действительно для каждого, и она достаточно глубока. Итак, наша тема называется «Полюбить себя и прими себя». Что значит «Полюбить себя»? Закройте глаза и спросите себя об этом. Получите ответ, запишите его на бумажке, или вы можете его потом прислать в наш чат. Итак, закрываем глаза, глубоко вдыхаем себя, представляем себя. И у себя же спросите, задайте вопрос этой энергии, которая стоит напротив вас, что значит полюбить себя. Получите каждый ответ и глубоко, вдыхая себя, выдыхая, с этим ответом придите сюда, в нашу энергетическую комнату. Итак, я не буду говорить, какой ответ получила я. Я хочу знать, какой ответ получили вы. Немножко, немножко. Повысил канал. Так это слишком полу. Ну, примерно да. так. Я надеюсь, что у меня хорошо. Видно, мы все время, то есть я все время пытаюсь найти какой-то более удачный плеер. Ну, либо плеера дорогие, и участники нашего вебинара, скажем так, не готовы еще оплачивать такие плеера. Ну, либо то, что есть, есть всякие возможности, я их ищу. Это отход от темы. Итак, сохраните этот ответ, который вы получили. Запишите его себе где-нибудь. Или напишите прямо. Войдя в наш чат, вы... Имейте, войдя в нашу вебинарную комнату, вы имеете возможность пообщаться со мной лично, задать вопросы и что-то написать. Ну, это для самых активных наших участников. Итак, полюбить себя. Полюбить себя. Это значит полюбить ту божественную частичку, которую, которой наделила вас Вселенная. Это значит взрастить то семя, которое, я не побоюсь этого сказать, дал вам Всевышний Бог. Ну, опять-таки, Вселенная. У нас есть наше тело. И это тело нам дано в аренду. И очень важно его любить, им заниматься, и заниматься не только чисто внешне, накладывая макияж, делая красивую прическу, но и заниматься своим внутренним саморазвитием, заниматься этим внутренним. В нас соединены Поток энергии в нас соединено духовное и физическое именно через это тело. И нужно действительно заботиться и стараться усовершенствовать, улучшить, взрастить то семя или, скажем, то тело, которое вы приобрели на период жизни здесь на земле вы наверное скажете а что она вообще говорит тут ну, какая ерунда ну для кого ерунда для того ерунда а для кого нет тут пойдет дальше для кого ерунда, тут пройдет какие-то спирали жизни и упрется все равно в то, что это есть. <связь> <связь> а как полюбить себя? Ведь очень часто мы делаем совсем наоборот. Все, что касается нашего саморазвития, мы говорим нет, у нас сейчас нету денег, у нас сейчас нету денег ни на курсы, ни для себя. И вообще саморазвитие это что-то, что очень часто человек куда-то самый самый самый дальний угол, куда-то пихает. И когда уже человеку достаточно хреново и достаточно плохо, и когда негатив, негативная энергия начинает его выталкивать в какое-то другое поле, человек начинает искать, а что он там запихал в том углу. И слава Богу, он находит. Он находит связь. Внешними мирами он находит связь со Вселенной. Наконец-то он находит связь со своим высшим Я и со своим внутренним Я. Любить себя это еще значит осознать себя, понять, кто вы и что вы. И зачем вы здесь? И почему? Любить себя – это значит учиться творить, а не разрушать. Учиться жить по-новому, радостно, в свете. Учиться жить в потоке энергии, наполняя и себя этим, и других что еще нужно сделать для того чтобы полюбить себя и принять себя просыпаясь каждым утром и подходя к зеркалу и смотря в зеркало в свое отражение говорите себе привет как хорошо, что я нахожусь в этом теле. Как хорошо, что я нахожусь в этой жизни. Я радуюсь этому конкретному моменту. этой секунды, когда я улыбаюсь. Я не думаю о каких-то других мыслях. Я просто наслаждаюсь тем, что я есть я такой неповторимый. И каждая семя это своеобразный цветок, который, как в утробе матери, в своем теле, в нашем теле развивается и раскрывается, если вы даете ему. Раскрыться. Пришла медитация, и она для вас, для сегодняшних участников. И я хочу сделать ее с вами. Закройте, пожалуйста, глаза. Глубоко вдохните в себя. Увидите голубо-белую дверь, практически прозрачную дверь, которая приведет вас в некий голубо-белый зал. В этом зале есть еще дверь. которая ведет вас по ступенькам куда-то вниз, Ваше внутреннее Я, или навстречу Вашему внутреннему Я. Спуститесь туда вниз, освещая каждую ступеньку этим голубо-белым светом. Этот свет вам указывает путь, куда вам нужно идти. Найдите там, где-то внизу, себя. Каждый видит свою картину. Возьмите за руку это свое внутреннее я и проведите по всем ступенькам снова наверх в этот зал прозрачный и светлый. Рассмотрите себя, как вы индивидуальны и красивы. Попросите у себя прощения за то, что вы не всегда занимаетесь собой. За то, что для себя... У вас нет времени. Попросите и дайте обещание, что вы будете развиваться, развивать себя, в свое внутреннее и внешнее семя, чтобы превратиться. Сначала в росток, а потом в замечательный цветок, который раскрываясь осветит светом все ваше окружение. Смотрите, как засветилось ваше внутреннее я. Обнимите его, слейтесь с ним, соединитесь с ним. Почувствуйте на физике это слияние, это взаимодействие. И глубоко вдохнув себя, выдохнув, представьте огромный луч солнца. который как бы стоит в этом зале. Возьмите себя и встаньте вместе с собой, соединенным в этот луч. Наполнитесь радостью, энергетической защитой, Наполнитесь стремлением жить и дарить радость окружающим. Любить себя и творить. И творить невозможное, делая его возможным. Наполнитесь этим светом, и глубоко вдохнув себя, выдохнув, откроется глаз. почувствуйте, как энергия плавно вошла в ваше физическое тело, и как вы почувствуете, как вы любите каждую клеточку этого тела. И каждую клеточку в этом теле наполняйте светом и радостью. Я думаю, после этой медитации больше нечего дополнять словами. Надеюсь, что все почувствовали и ощутили, и получили прилив радости и надежды, уверенности и творчества. Трудно после этого переходить какой-то небольшой рекламе но я думаю что это будет приемлемо поскольку реклама связана тоже с релаксом не тоже с релаксом а тоже близка к теме полюбить себя и свое тело и что-то сделать для этого У меня есть новый проект, может быть уже кто-то слышал. Проект называется ⁇ Рестарт себя ⁇ В конце передачи я дам ссылку на этот проект. Может быть, мы проведем конкурс для многих участников, которые бы хотели участвовать в этом проекте, но у них нет достаточно финансов. Я думаю над этим, И такое предложение поступило. Поэтому в конце будет ссылка на участие в этом проекте. Пожалуйста, записывайтесь, чтобы я просто знала, какому количеству людей это вообще интересно, кто это вообще воспринимает и что это так и так сказать, кто готов. Проект заключается в следующем: рестарт себя, это действительно своего рода рестарт себя. Он включает не только избавление от каких-то негативных мыслей, а проработку методом активной медитации, каких-то моментов вашей жизни, это индивидуальная работа. Он также включает в себя наполнение и очищение кристаллами и работой над энергетическими чакрами и также замечательный дистанционный массаж массаж на расстоянии я понимаю что это необычно и я думаю что вернее я не думаю я приглашаю вас немножко прикоснуться к этой тематике и посетить мой вебинар который будет в четверг для тех людей, которые у нас в рассылке, они получат информацию. Для тех людей, которые не подписались на нашу рассылку, я приглашаю это сделать сейчас. Наша основная рассылка находится прямо, в общем-то, наверху, в меню, ну, практически в меню. Нет, она находится в меню, в шапке страницы. Вы увидите там девушку медитирующую, и вы получите еще не только замечательную рассылку, но и также сопутствующие ей медитации. А какие? Ну, подписывайтесь и узнаете. Это мой подарок. Итак, в четверг пройдет вебинар, посвященный этому курсу «Рестарт себя», потому что я понимаю, что, конечно, нужно немножко иметь ощущение, о чем вообще это, и что, что это такое массаж на расстоянии, а правда ли его можно ощутить. Я могу вам только сказать, что... Правда, приходите на вебинары, вы поймете, это ваше или не ваше. Вебинар будет в четверг в 20 часов по московскому времени. Вообще у нас, я решила сделать такую систему, и каждую неделю я провожу какие-то вебинары по четвергам. И фактически, если даже вы не в рассылке, у вас есть еще возможность, если вы запомнили нашу вебинарную страницу, вебинарную комнату, в любой четверг в 20 часов по московскому времени зайти и послушать вебинар. Ну, за исключением, скажем так, таких четвергов, когда я просто нахожусь где-то в поездке, и тогда, конечно, вебинары проводиться не будут. А что еще хочу сказать? Да, я хочу еще сказать, что наконец-то я говорила уже об этом много раз. Есть прекрасные у меня медитации по картам. Оша. Я наконец-то их начала уже ставить на страницу. Они в свободном допуске. Если вы пройдете в меню наверху, в шапке, и нажмете на чат, а он чат музыка называется раздел, то вы попадете прямо на эту страницу. И можете в свободном допуске заниматься собой, своим саморазвитием и смотреть <кười> <кười> <кười> и смотреть эти медитации. По мере моих возможностей я буду ставить все новые и новые. У меня примерно есть 20 медитаций. я думаю для начала это практически достаточно. Точно совсем забыла сказать у нас прошел замечательный вебинар. в этот четверг был вебинар избавление от страхов. Когда вы начинаете какой-то новый путь, Тема была немножко сужена, то есть от страха вообще, была рассмотрена именно тема, когда у человека есть страх чего-то нового. Запись этого вебинара без медитации, потому что медитация только живым участием участников. Я провожу именно это так, и решила это сделать именно так, потому что именно участники, скажем так, поднимают ту энергию, и приходит именно та информация, которая нужна им. И так это действительно работает. И поэтому я решила, что именно эти участники уже смотрят эту медитацию, а другие, скажем так, смотрят просто запись с полезной информацией, но без этой индивидуальной для группы медитации. И впредь я буду делать именно то есть, у вас должен быть стимул приходить и участвовать в вебинарах. Вебинары проходят совершенно бесплатно. Курсы проходят платно. Это я отвечаю на те вопросы, которые сейчас появились. Вообще, всегда можно написать не на почту или написать мне на Skype Lightland 7 и связаться со мной, задать какие-то вопросы вас интересующие и э, так далее. Хорошо. Сейчас давайте вернемся свою жизнь, соберем всю информацию и выйдем из энергии этой встречи. Глубоко вдохните в себя. Закройте глаза. И выдохнув, представьте, как вы собираетесь из различных огоньков, светящихся шариков, снова в себя. Увидите себя полностью. Голова, шея, спина, руки, ноги, живот. Видите, пожалуйста, все части тела, сделайте шаг из этой прозрачной воды, забрав всю энергетическую информацию, которая нужна вам на данном этапе сегодня и сейчас. Делайте шаг назад на ваш берег ваше конкретное время и ваше сегодняшнее наполнитесь светом теплом солнечной радостной энергии и глубоко вдохнув себя, выдохнув, придите в свою жизнь сегодня и сейчас. А сейчас вы можете задать ваши вопросы, я сброшу ссылку вы можете пройти в нашу вебинарную комнату и написать то, что вы хотите написать. Ну, а также в нашей вебинарной комнате я сброшу ссылки на нашу анкету, кто хочет участвовать в конкурсе курса «Рестарта себя». Еще раз буду об этом говорить на вебинаре, всех приглашаю на вебинар. Замечательного вам дня, замечательной недели и удачных выходных и удачной недели. Пока! С вами была Ольга Беме, Центр Энергия Жизни. Приходите к нам!